И снова всем привет, с вами Олег Будвин, мы проходим мануальную терапию. Вот до этого мы проходили заднюю леваду, так скажем, да, когда поднимали за, за колено, под колено чашечки, вот чуть выше, вот так вот, да. Тут можно сделать что? Продавить позон, поясницу, вот туда, в ту сторону, да, и всю спину, вот с таким рычагом, вот, если сколиоз, ну, мы делали вот так, вот разворачивали да, на себя, и продавливали тоже вот с рычагом. Но мне пишут там в ютубе, в интернете, Олег, да, еще какие-нибудь приемы, еще что-нибудь есть? Да, их есть уже много, еще там 128 приемов. Давайте разберем сейчас переднюю леваду. Для этого спустись назад чуть-чуть туда. Еще, еще, еще, еще, еще. Вот. Ну примерно так. Еще, конечно можно спуститься еще чуть-чуть, Все. Выставляю руки вперед, прямые. Я хватаю теперь подлокотки только сюда, чтобы не надо было давить а ближе. Вот, голову опускаю угу. туда. Угу. Ну если не держишься, то можно ну, так, так, будет, так, может, так да. себя держать, так держать, легче будет. И также я продавливаю. Угу. Вот так вот спину, если сколиоз, то заворачиваю насквозь, естественно, на мою сторону, то есть с той стороны надо растянуть, а сюда позвонки сдвинуть. Угу. И вот так вот угу. использую рычаг. Интересно. Так, ну у тебя гибкость небольшая. Ну да, да? надо, надо, надо кое-что еще показать. Давай, сдвигайся еще чуть пониже. Туда? Да. Все, все, все, все. все. Э, смотрите, ставим ногу повыше свою, чтобы его локти еще были выше. И Горизонтально ее выравниваем бедро, вот сюда клади свои плечи. Это да -да, -да. да, да, Вот так же получается, да? Продавливаем, видите, его колено вверх поднимаем, чтобы его продавить. Если сколиоз в эту сторону, да, то мы вернем в эту сторону. мы вот так вот растягиваем, поднимаем бедро, да, и продавливаем его уже туда, можно за предплечье подтянуть. Это второй способ, третий способ, более лайтовый, например, ставим такую вот скамеечку, э, ступенечку, вот это выемка для головы, а сюда локтями, кладем локти сюда, да, так, голову типа, вот вниз, угу. ну пока может прямые. Вот способ А. Это, соответственно, вот так вот прожимаем. Но здесь, видите, тут нету как бы рычага. Вот этого не получается. Но можно сделать э, усиление в сторону экстензии. Экстензия, как мы помним, да? Это разгибание назад. Значит, смотрю, упрещу теперь в лоб. Вот так вот. Не, не, руки тут лежат. А, здесь же. Локти здесь, упираюсь в лоб. Вот, мы помогаем ему и можем увеличить лордоз таким вот образом, что вот рычаг у нас через лоб идет, видите? И дальше проходимся по спине. По спине можно походить в эту сторону ладонь, либо в эту сторону. Вот вы, осистые отруски не трогайте, они ложатся вот так вот в эту ямочку. И усиливаем теперь. Теперь руки вот так вот поставь. Так же на этой? Да. Если получится. Получается. Но если не получается, можно на, на столе сделать. И также в лобики мы упираемся. И раз, раскачали. Раз, два. Ну, я только демонстрирую. Раз, два. Раз, два. Все, убираю. Вот, сейчас мы это отработали друг на друге, а дальше будет интересная техника э, в позе сфинкса. С вами Олег будем.